Что-то было связано с э репродукцией, поэтому большинства животных есть сексуальные, да, есть сексуальные моменты. А у нас с вами есть романтический ген, который отвечает психологии. Если вы знаете, есть понятие импринт или импринтинг, где мы на кого-то что-то западаем, еще и так далее, то здесь э путем эволюции сформировалось так, что мы захотели кого-то удивлять из тех, кто с нами рядом. То есть, поэтому благодаря этому мы стали много всего открывать. И Фрейд нам здесь был, конечно, таким маленьким-маленьким помощником. И когда я ехала, задавался вопрос: ну вот люди приехали, они делают дыхательные практики, работают с энергией, и когда они работают с энергией, то есть это энергия же для чего-то? То есть весь смысл, как она, каким образом. И так как я в основном занимаюсь мои научные исследования, связанные с эволюцией, с иммунологией, и, конечно же, касается репродуктивной функции, поэтому так или иначе, тема коснулась медицинской оргазмологии, как использовать эти состояния в лечебных целях, потому что там есть эпилептические всякие вещи есть и выделение дофамина окситоцина опиоидных рецепторов как это все снижается какие там рецепторы нейромедиаторы участвуют в этих процессах поэтому э, у вас будет сегодня мой замечательный ученик это михаил филяев вот в основном ему доставалось от меня там долгие долгие годы я уже не преподаю достаточно долго оставил для себя маленький курс по подготовке врачей и медицинских психологов бехтерева потому что это все-таки такая большая ответственность для тебя ученики становятся как дети а этот гормон я не готов продуцировать у меня какая-то другая потребность в организме сформировалась Поэтому, конечно же, большинство практик, которые были у нас или которые там мы делаем, связаны с тем, чтобы вызвать определенного рода реакции в теле. Чаще всего, э, ну вот, как бы в простонародье называется гипноз. На самом деле это э, ты специалист по состояниям. Какие-то состояния являются лечебными, какие-то разрушительными. То есть даже если мы с вами берем там, такую массовую болезнь, она у вас сегодня будет присутствовать, как ожирение второго типа. Вот. Поэтому а, то я смотрю на студентов, начинаю их ругать, потому что они специалисты, они должны исследовать индекс массы тела, и они должны знать, что внутренний жир, да, то есть висцеральный, центральный жир, более вреден, чем подкожные жировые отложения, как они влияют. Какие у нас есть аутоиммунные теории, там, связанные с инсультом, инфарктом, диабетом, в том числе и а, старческой деменцией. Почему животик в 40 лет может в 6 раз увеличивает возможность того, что человек 75 будет страдать деменцией? А что и деменция есть 17 типов. Это, когда ты можешь, это, это очень широко, то есть, когда ты можешь просто вот как, покакать и просто забыть, уйти, то есть, такой вот, а, как говорил мой профессор, да ты запомни, Блинков, ну, ничего, то есть, вначале вот у них климакс, потом у них старческий маразм, а далее уже то, что мы говорили, то есть, то же самое, как у детей, вначале, ты же помнишь, они же у нас кто? Идиоты, имбецилы, дебилы, средние. Ну, как бы тяжелая стадия, средняя, легкая. Дальше они уже... И поэтому, когда говорит там, а, ты говоришь, ну, вот это нормально, то есть ты же придешь в психоневрологический диспансер и будешь видеть. Вот приблизительно у тебя есть уже сравнительная такая диагностика. Поэтому все, что есть в гипнозе, в основном я занимаюсь только лечебным гипнозом, это как создать состояние, такой психогенный фактор для того, чтобы то или иное лекарство или там закрепить такое-то состояние, или воздействовать на какие-то зоны, которые у нас есть в теле, на то, чтобы человек излечился, не просто излечился, а повысил полностью иммунитет, и в том числе да, мог быть здоровым. Поэтому, конечно же, мы рассматриваем такие элементы, как старость, а, а, какие тесты происходят в этом возрасте, то есть важны не возрастные изменения, а как ты можешь встретить там свое столетие, каким образом у тебя есть активность мозговая. Слава Богу, нам, Нейра, ученые сказали, что с возрастом наш мозг не только хуже, но может быть и лучше, означает, что мудрость все-таки научно доказана. Поэтому, когда вы будете делать практики, да, то есть с гипнотической точки зрения, мы, естественно, подходим к разным моментам, связанным с того, чтобы вызвать состояние. И, конечно же, используем дыхательные практики, как я всегда говорил. А, а это, естественно, парасимпат, у нас так и не называется, парасимпатическое дыхание, которое... Делается таким образом, чтобы вы могли отключиться, уснуть. И поэтому, если мы используем гипноз, это я начинаю дышать, я делаю голос, начинаю говорить, там, ты, ты, ты, ты, слушай меня. Раз, два, три. Голос мой дрожит, где-то меняется еще, то есть он э -э такой, а через некоторое время... То ведем к какому-то состоянию, которое нам действительно необходимо. В некоторых случаях при депрессивных расстройствах или снижении там, энергопотенциала, там, АТФ, выработки или так далее, нам нужен наоборот симпата дыхания. Это связано в основном с ротовым дыханием, с дыханием, при котором формируется тестостерон. С психиатрической точки зрения это нам необходимо. Почему? Потому что если к нам поступает больной, и у него, скажем, ну, а была ринопластика, операция на носе, ему поставили турундочки, плюс еще сделали какую-нибудь операцию болевую, связанную что-нибудь с желудочно-кишечным, утянули, сделали какую-нибудь липоксацию, то у него может возникнуть острый психоз, этот больной, если даже эта слабая женщина, может раскидать нескольких санитаров и выкинуться в окно от болевого шока. То есть и на вопрос как бы с психиатрической точки зрения, почему мы так учим врачей, хирургов или еще что-то, как возникает психоз, психотические состояния, как это связано с дыханием, с болью, с сигналами от рецепторов, конечно, вот это для нас ценно, важно, и в психиатрии это изучается. Потому что при депрессии, например, даже пропадает кожное дыхание. То есть это можно заметить. То есть человек совершенно не дышит. И сейчас, да, вот в современный век, мы, конечно же, отмечаем несколько расстройств. Первое – это вы можете обратить внимание на тела, которые вокруг, потому что с медицинской точки зрения мы всегда смотрим на внешний вид. Поэтому подходим, хватаю за бок, смотрю, нажимаю на точки, проминаю животик, то есть глаза, еще что-то. Вот, да. А это было проведено целое исследование, где заметили, что человек, у которого депрессивный фон, у него снижается и речь, он говорит очень тихо, было подключено к ряду таких пациентов, потому что у них вырабатывается бред, очень такой интенсивный, то есть они становятся очень умными во время депрессии. Они пишут стихи, их бывает затягивает, у нас есть эндогенные депрессии, есть ситуативные депрессии, которые вам, например могут, ну, Например, Миша рассказывает вам о психотравме, то есть в психиатрии это ситуативная депрессия, то есть которая может возникнуть на ряде травмирующего какого-то события. Есть конституционные депрессии, которые могут быть очень долго и уже поменяли достаточно функции в организме. Поэтому таким образом мы прописываем какие-то лекарства или просим пациента делать, например, какие-то процедуры, где бы у него, скажем, там была выработка адреналина где он бы раздышался, где у него бы э, расширились сосуды, и э, ну, просто не было бы тромбоэмболии, если ему предстоит операция, и он у нас, например, онко больной, то мы можем очень четко прогнозировать, что у него будет боли, что у него будет рецидив и очень долгое восстановление. Поэтому для того, чтобы сделать предоперационный режим Он у нас вошел на полосную операцию которая будет по онкологии нам надо вытащить вначале из депрессии мы это объясняем онкологам. то есть что с этим делать да нет а, при депрессии вы можете заметить что речь становится это такое есть исследование очень много слов негативных то есть а, ужасно кошмарно страх угроза, и человек их практически все время ими пользуется. Это глаголы, которые запускают. То есть у нас есть понятие клинической лингвистики. Поэтому гипноз раньше относился к разряду сугестивной психотерапии. Вот все, что есть в этот момент, у нас есть сугестия, внушения Но с медицинской, с научной точки зрения, сознание очень маленькая часть... И нейронауки очень ограничены, потому что у нас есть масса других моментов в нашем теле, которые даже не доходят до сознания и совершенно по-другому реагируют, ну, скажем, там на жирные молекулы, на жирную пищу, потому что у нас древнейшие такие неврологические механизмы, которые есть. Это, естественно, связано с поеданием, ну, таким пищевыми пристрастиями, которые есть, и они так вот сложились. То есть они даже не доходят до сознания, поэтому, когда кто-то говорит, я есть мозг, это абсолютно антинаучно, глупо и смешно. То есть поэтому у нас есть масса разных разных сигналов, которые мы можем исследовать. Но так как естественно мы изучаем гипноз, мы не изучаем, а, но ну, часть самогипноз, потому что самогипноз всегда будут внушения, то есть вы говорите бла бла бла бла бла бла бла Гипноз напоминает самадхи, то есть это означает, что один биологический объект влияет на другой биологический объект, где есть группа и вам нравится быть в этой группе и естественно эмоциональный фон, энергетический фон, еще у вас намного становится лучше, как камертон. То есть, поэтому один человек воздействует на другого. Поэтому у этого доктора, скажем там, такое-то количество излеченных, паци... излеченных пациентов, а у этого доктора процент будет ниже за счет того, что идет совершенно другое ну, психологическое, психическое воздействие. То есть, как он излучает. Поэтому, конечно же, чаще всего у нас есть направление психотерапии, которое, например, называется гелототерапия. Ну то есть терапия смехом, и для того, чтобы получить даже смех, мы, например, начинаем работать с кашлем, вначале это очень сложный процесс, мало животных, которые смеются, но для того, чтобы нам раздышать, если я бы я пришел, у меня была бы ваша группа, она была бы лечебная, мне нужно было бы сделать тестовые показатели. Вот я бы отмечал это по смеху. У кого-то смех был бы демонический, у кого-то был бы такой хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Кто-то бы очень испугался этих эмоций, потому что их нельзя было бы проявлять. Но все, что бы мы начали делать, это я бы попросил посмеяться, Потому что у человека, например, с конституциональной депрессией, он бы не смог этого сделать он бы сидел серый, грузился, он бы подымал руку, задавал бы вопросы, потому что... Не-не-не, ну, здесь как бы нормальные стероидные формы, то есть. Депрессия — это немножко другое. Депрессия — это всегда будет а, другое выражение лица, это всегда будет определенный цвет кожи, то есть, по которым... По, ну, где кровь не идет на периферию, где она просто не выпадает, мы эти процессы замечаем, то есть они у нас начинают присутствовать, такие доминировать в этом плане. Поэтому, конечно же, все начинается со смеха. Начали поржать. Поэтому, когда возникают гипнотические сессии, чаще всего мы можем продуцировать, если с медицинской точки зрения, это возникновение возбуждения. Вы это можете почувствовать на этих курсах, на которых присутствуют. То есть если бы вас учили бы по старой системе гипноза, Мальчиков бы дружно догоняли до эффекта того, и был бы задан вопрос, есть эрекция у тебя от этого состояния? Нет эрекции, очень четкие показатели. Были бы это, нет эрекции, давай дальше работай. Потому что вам бы показали бы куча всяких наскальных рисунков, где были бы шаманы, вам бы показали бы всю историческую справку, связанную с гипнозом, где у любого шамана есть эрекция. Почему? Как это связано? Потому что основное все, что есть, когда мы говорим о выработке, например, энергии в клетке, АТФ и прочее, прочее, это, конечно же, связано с возбуждением. То есть, и поэтому э, природа, так, природа так создала, что, например, у женщины, да, то есть овуляция скрыта, мало у кого-то из животного мира это присутствует, но женщин мы не очень понимаем. Вот сейчас она у нас, менструальный у нее цикл или овуляция, она действительно готова. Но все, что мы делаем, это, конечно же, запускаем вне процесса возбуждения, которые могут возникнуть или не могут возникнуть. И, конечно же, нас с вами интересуют эти вопросы не только с биологической точки зрения, но и с точки зрения социальных каких-то моментов, потому что о возможности создать семью или о возможности того, что человек формирует пары, где нет продолжения рода, Потому что мы вернулись к тому, с чего я начал, потому что я занимаюсь эволюцией. А эволюции так создана, что человеческие особи могли бы и сами. Но вы знаете, что 75 тысяч лет тому назад у нас же был такой бум да, биологический, когда у нас осталось всего 2000 людей. И э, из них да, до нашего времени дошло только, в, э, мы знаем, что есть 19 особи мужского типа, где мы можем там по геному посмотреть. Плюс еще человек Денисова, вот эти все. То есть у нас эти гены, они тоже начинают присутствовать. То есть эволюция так создала на то, чтобы вы, когда встретили друг друга, могли бы создать более эволюционно значимую ну, после себя потомство. И поэтому, конечно же, мы начинаем не только, например, с дыхательных практик, но и с запаха. То есть, прежде чем вдохнуть, мы говорим, какого ты вдыхаешь. То есть, нравится тебе запах или не нравится, на то, чтобы сделать естественным. Унюхай и так далее. То есть, определи этот человек. Это связано с иммунитетом. Этот запах тебе подходит, не подходит. Но, в общем, наша наука, она очень-очень разносторонняя большая и многомерная и роман вам преподносит совершенно замечательные уроки А нам ученым остается только исследовать <пас> эти процессы копаться а, готовить себя к столетию думать о том что каково но это такой смех. <смех> <смех> <смех> <смех> <он значит>? Да, <смех> потому что, например, во время, а, например, оргастических волн или во, во время оргазма, мы опять же можем спросить, то есть чаще всего идет а эмоционально, то есть, например, здесь собираются, мне надо забрать студентов, которые будут работать с пациентами, которых э, в палаты. То есть мы разгоняем по дыханиям, у них идет обреакция. И те студенты, которые вначале плачут, мы за ними наблюдаем, это бывает нормально, но потом они все равно должны уйти на смех. На смех и на возбуждение, потому что это здоровая функция. Это означает, что я его могу запустить к умирающим, к деткам, к неизлечимым, еще что-то. Если же это существо вновь продолжает быть в таком отреагировании, то, конечно же, на нем тренируются, его лечат, его исследуют. И прочее, и прочее. То есть, поэтому э, те, кто не попал в ГЕСТАП и КГБ, все пошли к нам. Экспериментальные методы в психиатрии, э, психо та отрасль, которой я занимаюсь. Ну и, конечно, ряд э, таких научных моментов, научных исследований, очень мало в нашей стране, связанные с долголетием, связанные с такой болезнью, которая называется старость. При этом присутствуют какие-то хронические заболевания. Конечно же, это аутоиммунные заболевания, ну, в том числе, вот, онкологические и прочее-прочее. Саш, скажи, пожалуйста, про гипноз, про самогипноз. Какой можно, универсальное, можно себе Не нравится мне, не люблю я самогипноз. Это очень ограничивающая вещь. Когда ты учишь иммунологию, то прежде всего студенты узнают следующее событие. Они узнают то, что твой иммунитет, когда в него попадает вирус, он просто берет и блокирует. И поэтому, как кто-то мне приходит и говорит, я лечу себя сам, то есть ты можешь лечить тело, создать условия, для которых твое тело, соматическая сторона поменяется, и там, например, на четвертый день... Голодание, отказа от пищи, у тебя наступает божественный пофигизм. Потому что у тебя так, и тебе что-то говорят, и на четвертый день, если это наркоман, героиновый, там кокаиновый, мы только начинаем терапию, у него идет фаза либо острого психотического состояния, либо вот уже близкого к нам. И мы его специально держим при отказе от антипсихотиков, антисудорожных, каких-то нейролептиков, которые ему назначили. Вот мы уже можем создать определенный гормональный фон, на который можем оказывать воздействие. Поэтому я бы говорил о самогипнозе, как если вы уже создали состояние в теле, и ваше тело уже там, вот есть гипноз, а есть внушение. И вот если его делать с сознательно с обычной точки зрения, то это фантастика, развод на бабке и прочее-прочее. Потому что все-таки мы обязаны, как и иммунная система, тупить. Вы можете разбираться великолепно во всей психике всего человечества. Но если это действительно для вас травматическое событие, которое на вас повлияло, как только вы к нему подходите, вы тупите, не понимаете, о чем я? Кто я? Что я? Еще что-то. Просто это невозможно пройти самому. Э, ну вот именно вот эти события, которые действительно для вас травматическими. А так как все остальное поверхностное, это больше напоминает гипнопедию, то есть момент, где я научаю себя. Путем. Э, в науке очень исследуется понятие воля. Это означает, что, например, у вас есть тарелка перед вами, вот вы пошли кушать, и вы можете заметить маленький эксперимент, что то, что вам положили на тарелку, вы все слопаете. И вы помните, был этот замечательный эксперимент, где были зефирки. Сидит ребенок, зефирка, ему говорят, слушай, вот давай мы уйдем, если ты нас дождешься, получишь две зефирки. И засекает, насколько ребенок может зефирку не сожрать. Но сожрать он должен ее это строго и вот э, весь смысл что э, по этим детям в точности было определено по этим детям никакая не астрология, не нумерология но самые точные показатели были вот замеры этих детей у кого какая давайте это э, слово русско сила воли один может продержаться столько-то их жизнь сложилась вот так а другой не может продержаться столько-то и он подвержен вот этому влиянию, он подвержен вот этому импульсу. И поэтому для больных героиновой наркомании или еще, конечно же, есть раздел, который специально занимается развитием краткосрочной памяти. На то, чтобы вы подошли, и у вас этот сигнал, и вы его осознали и проконтролировали. И когда вы его проконтролировали, вы могли бы остановиться. И поэтому это больше напоминает вот эти повторения, то есть я не жру сладкое, я не жру сладкое. То есть, и поэтому, когда вы приходите на гипноз еще старого времени, там будет, а, говорится так, да, там, водка ет, водка ет. Только запах водки, запах водки, тошнит, тебя, даже нет, р ⁇ тебя, неплохо тебе. То есть, и тебе прям на духом еще что-нибудь вливать, вот. Начинается такой процесс. Но люди очень социальные существа. Это означает, что на нас влияют те, кто рядом. Ну, то есть, как у нас есть обнаружено, больше влияет, например, дядя и племянник в генетическом плане, чем родители потому что это больше предварительных 25% генного материала уже есть э, именно вот в этой родовой линии. И поэтому вот это восприятие этой информации, оно является весьма ценным. И поэтому здесь вот эти вот внушения, то, что обычно в этой стране э, с низким уровнем образованности и науки э, называют э, самогипноз, э, нельзя назвать. Это просто повторение. На то, чтобы на когнитивный момент вынести какую-то какую мысль, которую я могу проконтролировать. Потому что все, что в гипнозе, я почему-то так поступаю, а почему не знаю. То есть я спрашиваю тебя, почему ты в него любишь. То есть И если ты мне отвечаешь, почему, то есть это уже другое. Это уже когнитивная основа. Если ты говоришь, да не знаю, не могу объяснить. То есть помните портоз, ты почему дерешься? Дерусь, потому что дерусь, то есть. Нет никаких объяснений. Вот эта вот функция она уже является а, ну, как бы заложенной, и поэтому чаще всего при работе с психотравмами мы, например, какую-то информацию стираем, убираем когнитивные образы, триггеры, а, переживания физические, но прежде всего готовим тело к травмирующему событию, а потом, конечно же, мы привносим нечто новое. То есть мы не можем отобрать, ничего не дав. Поэтому туда мы вкладываем что-нибудь. То есть, да, ты не жрёшь сладкое, но зато ты полюбил приседать, подпрыгивать и скакать. То есть, тебе очень нравится это делать. Еще. Как только видишь сладкое, ты никогда его не ел. То есть, ты, тебе невкусно ещё. Но с научной точки зрения ты осознаешь, что это больше всего рецептора выделения дофамина. И поэтому, когда мы говорим, конечно, об избыточном весе, порой мы спрашиваем даже не о полноте, потому что у нас есть 20% людей полные, но абсолютно здоровые. Услышьте? То есть это факт. То есть они не будут страдать ни этим, не этим, не этим, не этим заболеванием. 20% абсолютно здоровые, но так предрасположены. Вот. Но на... меня интересует в пищевом пристрастии это гормональный баланс, меня интересует эндокринная система, меня интересует, как работают выделения тех или иных процессов, которые будут. И я буду спрашивать, когда ты ешь, ты хочешь кайфануть? Если хочет кайфануть, значит нехватка дофамина. То... А если кто-то просто ест и ест жирно, значит, соответственно, так. И поэтому сейчас у нас большинство разработок, например, с Американским институтом питания, это то, что есть у производителя. Например, в Великобритании великолепной, вы знаете, есть, у них есть бум гипертонии, и они официально снизили на 20%, обязали всех потребителей снизить соль. И за счет этого через 5 лет они получили то, что у них резкое снижение на 40% больных с гипертоническими осложнениями, которые есть. Сейчас такая же тенденция идет, например, в США. То есть, но это не просто, это такие научные исследования. Поэтому порой нас интересует, как те или иные механизмы они воздействуют. Я не буду о сахаре, о фруктозе, стевии и прочем и прочем. Поэтому все это наука есть, заниматься потрясающе интересно, но Лучше. <смех> <смех> оргазм, оргазм, <смех> да, оргазм, просто при оргазме, когда у вас идет а, сексуальная близ, во-первых, это должно включиться запах, поэтому если нос заложен, ни о не может особо идти благородные вещи, во-вторых, а, все что есть, вы не забывайте, что кожные рецепторы, даже если мы делаем пассы или еще что-то, они у нас дружно отвечают, то есть они не могут нам выдать такого количества оргазма, они просто посылают сигнал, и основываясь на предыдущем опыте, вы уже заключаете, это приятно или неприятно. В основном нас интересуют э, всякие рецепторы нейромедиаторы, то есть выделение дофамина, как кайфа. А у нас есть куча больных, у которых есть порнозависимость, то есть люди не могут остановиться, они мастурбируют, это самый идеальный секс. И э, поэтому большинство практик даже в этом плане для порнозависимых мы отменяем, потому что там они сели и стали фантазировать. Я создала доску своих желаний каждый вечер я делаю вот это вот доска желаний еще то есть с научной точки зрения это выделение но ну, это фронтальная кора головного мозга выделяется другой белок и никак это к этому не имеет никакого отношения потому что это совершенно разные функции поэтому можно такому примеру человеку прописывать виагру но нарушение не виагре а нарушения сугубо когнитивные сферы, поэтому естественно больше интересует сексуальность именно здоровая, для чего, для того чтобы была выработка дофамина, для того чтобы была окситоцина, если вы помните окситоцин, у нас есть окситоциновая терапия, это привязанность, это вот вы сейчас вот здесь, когда будете дышать, помимо дофамина, если у вас идет кайф, кричи давай. И кто-то там из задних рядов, особенно с астероидным неврозом, будет прокрикивать. И вы такие, ну, сучка, ну дает. И, конечно же, интересует именно окситоцин, потому что окситоцин объединяет. Окситоцин делает вот эту связь между вам хочется быть общностью, хочется приблизиться к кому-то, хочется заботиться о ком-то, хочется быть частью, но не одному. Вот это вот как бы как антоним одиночества. И, конечно, опиоидные рецепторы, которые есть, там, конечно, масса всего происходит при оргазме, но оргазм, чтобы вы дружно для себя осознавали, в 20 веке был спор между клитеральным и вагинальным, существует ли такой или такой, нас еще интересует эпилептический приступ на то, чтобы человек во время оргазма что сделал, потерял полностью панс. Раз, второй, третий, четвертый, пятый. Если вы помните, было дано не всего лишь несколько Нобелевских премий по психиатрии. Все они были за электросудорожную терапию, за инсулиновый шок. То есть, если мне приходит, говорит, я испытываю оргазм, то есть сознание теряешь, не теряешь. Все, иди, девочка. То есть, не к оргазмам это не имеет такого отношения, хотя клитор это неимоверная важная часть, и вы знаете, что до шести недель нет разницы у плода. То есть, что это мальчик, что это девочка, и есть разные операции по резекции клитора, то есть, приходится так делать в операционных целях, и идет вновь восстановление вот этих, вытягивается клитор, и вновь делается, потому что вот эти... Сигналы, которые идут неврологические именно с клитора, они невероятно лечебны и полезны. И поэтому если кто, а, ну у мальчиков у мальчиков другое, понимаешь? Ты уже был на уроке физики, ты помнишь там? Электричество. И те кто-то приходит и говорит, что-то я дышу, энергии нет. Ты говоришь, хорошо, сейчас давай потрем твою трутневую палочку. И сразу же пойдет энергия. Поэтому нам это в эволюционном плане важно, потому что у людей, у которых снижен иммунитет или у людей, у которых есть психические нарушения такие явные, у них в основном пропадает возбуждение как фактор не передавать а, свои гены, потомство, бла-бла-бла. В общем, если у меня оставите, то а, там отдельные работы даже по оральному сексу, то есть как, что, сколько там у нас бактерий внутри, то есть как это все передается через слюну, потому что когда там кто-то встречается с разными, то есть у нас бактерии внутри тела, больше, чем клеток в вашем организме. И поэтому вы знаете, Нобелевская премьера, к примеру, за, э, была за э, язву желудка, она была по поводу бактерий, которую, если посадить, да, вот, вот она продуцирует э, язву. Хотя, тоже весьма спорно, есть такие-то сеты, бактерии с такими сетами, но сейчас вы знаете, чтобы лечить кишечник, заселяют бактерии, порой через попу, фекалии. И отсюда то же самое, есть посевы. И поэтому даже когда вот сейчас период коронавируса, и мы лечили военными препаратами еще что-то, в основном это не были антибиотики, в основном это были посевы, связанные с бактериями, которые невероятно продуцируют иммунную систему. И поэтому если окситоцин передается через пот, и вы с кем-то взаимодействуете, вы взяли друг друга за руки, и то есть дыханием никак. Дыханием это другие моменты, это бактерии всякое вот это. То есть только когда пошел пот, когда вот, вот это взаимодействие, помните, что через... можно заразиться практически всем. То есть, но и излечиться практически от всего. То есть окситоцин только через пот. А все, что связано с вот этой средой, это определенные рода бактерии, которые могут восстановить ваши фу... то есть можно похудеть резко, просто заселив бактерии. и такие работы есть. То же самое а, есть работы по поводу того, как люди любят и как по поводу того, как они разлюбляют. То есть это, например, а, мы можем сделать посев слюной, то есть девочка пошла, стала целоваться, и у нее посев бактерицидный совершенно другой. И у нее другие пристрастия. У нее другой выбор мужчин будет. У нее будет другое влечение. Потому что у нее изменился фон. И... Целовать, и приятного приятного Поэтому целуйтесь суму. Ну, надеюсь, все. Донес контрацепцию, все рассказал. То есть все, теперь они когда будут целоваться, они поймут, что... Да. Не, это же все, все, все совместно. Потому что а, и детки, вы если даже заметите, то, например, многие заводят животных. Ну, приматы, еще то а, И а, представьте, например, даже кошка, она выделяет определенный запах на то, чтобы мышь, например, вылезла, и а, он ее сожрал или так. То есть есть определенный периоды, особенно те, кто имеет домашних животных, это могут заметить. Но это совершенного рода другие биологические существа с другим набором э, бактерий. И нам, к примеру, приходит, может прийти девочка и сказать, вот у меня, например, там кожные какие-то проблемы, и мы спрашиваем, а у кошки есть кожные проблемы или нет? И можем обнаружить, что все началось оттуда. Потому что дело не в том, что кошка зараза, а дело в том, что та флора, которая у нее, ей просто не хватает. И поэтому большинство военных препаратов, кто с советского времени, вы еще помните, были такие, говорили... А атомная бомба взорвется выпей таблеточку вот, э, водичка грязная выпей таблеточку в общем занялся любовью выпей таблеточку э, здесь то же самое это все связано с бактериями которые у нас имеют возможность либо быть в симбиозе либо быть нагрузкой соответственно излечивать наши процессы либо наоборот давай так ну это постоянно происходит и поэтому в период коронавируса наконец-то не поняли что не только презерватив но еще вот эти забрала и вот они опустили а в чем потому что вы там например здесь вы покашляли и это все тенс-тенс, тенс. и у вас здесь одна такая общая вирусная история закрывай вот. и так но у вас есть главный вы поэтому возле него по поближе и пусть он тут вот вот так и будет поэтому конечно же люди влияют люди могут обмениваться и они обменятся разными путями в том числе и через слюновые железы как таковые. Ну все, ладно, Супер. все. Микрасный, все, друзья. Спасибо. Ну Давай хоть наука чуть-чуть. Что? Чуть-чуть науки, да. Чуть-чуть науки. Чуть-чуть науки, чуть-чуть. Да какой, ага. А с... Я сейчас ну, ездил записали, тут записали, записали с... с антропологов. И ну, мы слышали, как изменились. Вот. Это с детства. Либо сумасшедшие, либо великий доктор. Вы надолго, Сашка?